Всем доброе утро! Мы опять э, собрались на моем эфире. Если кто есть, присоединяйтесь. Вот. И как всегда первое, что у нас будет сегодня, а, значит э, очень вкратце расскажу ситуацию в мире, то, что пишут наши э, интернет издания, а именно УкрНет, и далее будут у нас самые смешные анекдоты, которые я выбрала. Итак, э, все сейчас говорят о все сейчас говорят об одном – это о коронавирусе. В Италии рисковал ревень на тлее пандемии коронавируса. В Немеччине запрацював великий пуштам. Это голос Украины. Необходимо признать ситуацию форс-мажорной. В России малый и средний бизнес подсчитывает убытки. Актер из фильма «Крокодил Данди» умер из-за коронавируса, рассказывает Главко. Парижи зафиксировали найчастейшее повітря за последние 40 лет. Кейт Миддлтон и принц Уильян показали новое видео с тремя своими детьми. Факты и комментарии пишут. МВФ допоможе Киргизстану воювати с коронавирусом. Коронавирус в Китаї. За сутки внутри страны заразился лишь один человек. Это пишет Телеграф. Шенгенская зона может развалиться из-за коронавируса, сказал Макрон. Пандемия коронавирусу, Далай-Лама, пожертвует продукты далекие народу Индии. Борьба с коронавирусом. ЕС выделил 10 миллионов, пишет Телеграф. Россия вывозит иностранцев в летакамы, пишет, пишет депо ЮА. Беженцев не пустят в Германию из-за коронавируса. Чому в Швеції відмовилися від карантину? Тобто, знаем, что Швеція відмовилася від карантину. Точно так же від карантину відмовилася и Куба. Куба поставляла, когда была эпидемия коронавируса в Китае, Куба им поставляла интерферон человеческий. От, тобто, в Кубе осталась та самая система... Система здравоохранения та самая, которая была еще у нас в Радянському Союзе. Вони вважають, що вони не хворіють. Они поставляли интерферон человеческий. Это именно таким лекарством. Мы пам'ятаємо, что и нас в детстве нам носики закапывали, лікували нас. Интерферон человеческий, он Вин улучшает и посыливает иммунитет людям. Противодействие пандемии. Трамп поговорил с Макроном. Ну и в Нью-Йорке сейчас говорят, самый... в Нью-Йорке набирает темпами это болезнь. Пока мир борется с коронавирусом, в Беларуси вспомнили о тунеядцах, начали против них бороться. Борьба с коронавирусом. Еврокомиссия получит доступ к данным мобильных операторов. Китай продав Испании и Чехии бракованные тексти, тексти тести на COVID-19, только в ЗМИ, Укринформ. Коронавирус. Десятки военнослужащих заражены коронавирусом на борту авианосца Теодор Рузвельт. Елизавета II рассказала, что подарует сыну Меган Марк на день народжения. Гляньте В США определил, определили Китай по количеству зараженных коронавирусом. Италия по количеству смертей. То есть в США больше уже зараженных. Трамп в интервью Fox News августовский съезд республиканской партии отменен. Не будет этого съезда. Саммит ЕС затверджил решение про початок переговоров щодо членства Албании до Пивничной Македонии. Канада раскритиковала план Трампа о размещении войск на границе. Южная Корея имеет намерение открыть границы для врачей и ученых. Меркель на самоизоляции, жалуется на нехватку живого общения. Рейтинг Трампа обновил исторический максимум. Макрон до ЕС. Через коронавирус иснует ризик розпаду шенгенской зоны. Половина компаний в России сократит число сотрудников. У российском СИЗО хворых увязненных залишають у камерах зі здоровыми. В московском аэропорту пропало золото, предназначенное для отправки в Лондон. ЕС одобрил начало переговоров о членстве Албании и Северной Македонии. Китай закрывает картоны для иноземцев. Карантин. Далай-Лама пожертвовал людям продукты талики. Страны ЕС выделяют 37 миллиардов для защиты европейской экономии. Баррель по 5. СМИ узнали о продаже Венесуэлой нефти по крайне низким ценам. В администрации Пу Путина выявили коронавирус. В США уже в 12 штатах введен режим чрезвычайной ситуации. Лид лидеры ЕС сказали, что пандемия COVID-19 представляет собой беспрецедентную проблему. В Индонезии стався потужный землетрус. Канада, вважая непотребным, размещения американских войск на кордоне между странами. В Африке мужчина сбежал на рыбалку и был съеден кровожадным крокодилом. А назвали эту рубрику «Нарушил карантин и поплатился». Пандемический лохотрон. Китай продал 640, -640 тысяч недеющих тестов на коронавирус. Месть за коронавирус. Перуанцы начали истреблять летучих мышей. Глава дому Газбург Дуже после коронавируса. Армия США будет скрывать данные о распространении коронавируса. В Германии достали мощь святой короны, которая спасет от эпидемии. Студенты с Российской Федерации, студента с Российской Федерации, который попросил не витать его в 23 лютого, смусили писать пояснювальну. В Афганистане амнистуют 10 тысяч вяснек через коронавирус. Карабах поддерживает призыв Генсека к прекращению огня. Британский принц Чарльз, Чарльз заболел коронавирусом. В США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом. КНДР тайно попросила помощи у международных организаций в борьбе с коронавирусом. В Нигерии размомбили боевиков ИГИЛ. Князь Монако рассказал о нетипичном проявлении заболев... заболевания коронавируса. В России заявили о заражении Путина. Ну, может быть это фейк какой-то, какой-то реал пишет. ЕС получила две недели на разработке финансового механизма помощи при эпидемии. Вот все говорят о пандемии и о коронавирусе. Афганистан выпустит на свободу 10 тысяч заключенных. Венесуэла пытается продать нефть по копеечной стоимости. Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на коронавирус. В Индии бедным слоям населения выдадут денежные выплаты и еду во время карантина. В США обещают 15 миллионов долларов за помощь в аресте президента Венесуэлы Мадуро. Очень вероятно, Грета Тунберг говорит, что я переболела COVID-19, сижу на самоизоляции. Обсяги експорту свини з ЄС залишаються високими через попит кита... з Китаю. МВФ та Світовий банк закликали країн двадцятки відтермінувати стягнення боргів з найбідніших держав. Американские прокуроры стежать за компаниями и особами, которые на жить на пандемию. На следующей неделе белорусам предстоит работать 6 дней, пишет Хартия 97. В Индии обезьяны голодают из-за карантина. Через дефицит свинины Китай нарушает выработство баранины. Поевший мухоморов россиянин, начал избивать представителей властей. Это пишет русский еврей. Французские военнослужащие вышли из Китая. В США впервые за 40 лет более трех миллионов человек осталось без работы. авиация прекращает чартерное и регулярное авиасообщение. Да, вот есть такие комедии новины. Курова на батуте стала новой звездой сети. Корова танцевала на батуте. Пчела и увеличение губ. Быстро, а главное бесплатно. Мексиканец на карантині, на карантині змусив пса ходить по чипси до магазину. Домашняя вечерка. нове фото королевы Елизаветы стало мемом. Она там такая, интересная. Господар на карантині выгулял собаку за допомогою дрона. Всі ті появились меми, как в Раді проводят температурный скрининг. «Капля свежего позитива» — это сегодня утренние анекдоты на 27 марта, пишет теле, интернет-издание «Телеграф». Невзоров троллит Путина за визит в коммунарку. Искал знакомую продавщицу мороженого. В сети появилось забавное видео с дракой двух крыс. Кошка станцевала с рептивной пилоне. Доктор Комаровский рассказал, какое мыло спасет от вируса. В сети высмели нелепый внешний вид Путина в костюме утки. Появился еще и в костюме утки. Вот такие вот новости на сегодня. Это пишет интернет-издание поисковик Укрнет. Я там выбрала. Хочу рассказать, что сегодня у нас 20... 7 марта 2020 года у нас установилась уже хорошая теплая погода, ветра нет. Наконец-то весна входит в свои права. Что разве? И на сегодня я подобрала самые смешные анекдоты. Свежие анекдоты. Госдума обнулила число президентских сроков, мотивируя тем, что так требует народ. Следом Владимир Владимирович, скромно глядя в камеру, заявил, ну что будет, вынужден подчиниться воле народа. И только сам народ, глядя по вечерам в телевизор, не может понять своих требований. Забавно, что когда Сбербанк празднует свой юбилей, он считает свою историю 40... 1841 года. А когда ему задают вопрос про вклады 1991 года, то оказывается, что это был совершенно другой банк. Воздушный шар сбился с курса. И воздухоплаватель срочно опустился с ним вниз. Увидев внизу человека, он спросил, «Извините, где я нахожусь?» «Вы находитесь на воздушном шаре, 15 метров над землей. Ваши координаты 5 градусов, 28 минут и 17 секунд Н и 100 градусов, 40 минут, 19 секунд Е». E. «Похоже, вы математик», – вздохнул воздухоплаватель. «Да, я математик», – согласился прохожий. «А как вы догадались?» Ваш ответ, по-видимому, точный и полный, но для меня совершенно бесполезный. Я по-прежнему не знаю, где я нахожусь и что мне делать. Вы мне нисколько не помогли, только напрасно подняли время. А вы, похоже, из управленцев, заметил математик. Я действительно топ-менеджер серьезной компании, воспрям воздухоплаватель. Но как вы догадались, вы видели меня по телевизору? Зачем удивился математик? Судите сами. Вы не понимаете ни где вы находитесь, ни что вам следует делать. В этом вы полагаетесь на нижестоящих, спрашивая совета у эксперта. Вы ни на секунду не задумываетесь, способны ли вы понять его ответ. И когда оказывается, что это не так, вы возмущаетесь, вместо того, чтобы переспросить. Вы находитесь ровно в том же положении, что и до моего ответа, но теперь почему-то обвиняете в этом меня. Наконец, вы находитесь выше других только благодаря дутому пузырю. И если с ним что-то случится, падение станет для вас фатальным. Вот такой вот такой анекдот. Так идет Будда с учениками по дороге. Видит яма. В ней вол. Крестьянин пытается его вытянуть, но сил не хватает. Будда кивнул ученикам. Они быстро помогли вытянуть животное. Идут дальше. Снова яма. В ней вол. На краю сидит крестьянин и горько плачет. Будда прошел мимо, как бы и не заметил. Ученик спрашивает, а почему же мы не помогли этому крестьянину? И говорит Будда. Помочь плакать? А давайте больным детям на лечение брать из бюджета, а депутатам зарплату собирать на Первом канале». Сидит Мухаммед на корточках в Берлине и плюет на землю через дырку в зубах. Вдруг появляется фея и говорит, «Я социалистическая, социальная, либеральная фея. Я прилетела, чтобы исполз... исполнить три желания. Посмотри, какая у меня дырка во рту. Я хочу, чтобы мне вылечили и вставили все зубы». Не успел он произнести эти слова, как тот час – Вышел закон о бесплатном лечении и протезировании зубов для социальных э, людей. И его рот засиял белоснежной голливудской улыбкой. Я очень скучаю по своим четырем женам и пятнадцати детишкам а также по родителям, братьям, сестрам, родителям, сестрам моих жен. Я хочу, чтобы мы все жили на роскошной вилле и чтобы денег всегда было много. Не успел, не успел он договорить, как оказался в прекрасной вилле на столе тест закона о воссоединении семей для всех людей, а также банковские распечатки со сведениями о поступивших пособиях. Дом полностью меблирован, оснащен электроприкупорами в соответствии с законом о помощи в приобретении меди, мебели и бытовой техники для социальных людей. Счастливый, он просто не знает, что бы ему еще попросить. Ведь одно желание еще осталось, и он попросил, хочу быть голубоглазым блондином, чтобы меня звали по-другому, какой-то там шульц, не успел он закончить фразу, как все исчезло, и он обнаружил себя вновь сидящим на корсточках, плюющим в землю э, сквозь свою дырку в зубах. «Что случилось?» – спросил он феи. «Как не стыдно, господин Шульц, клянчить у государства. Вы должны заметиться сами о себе. Идите и ищите работу». Актуальный такой вот анекдот, Да. Журналисты спрашивают у фермера. Скажите, как у вас прошел год? Не поверите, замечательно. Урожай зерна хороший, без хлеба не останусь, картошка удалась, опять-таки не буду голодный, А еще свинья поросилась. Вы не хотели бы поблагодарить за это президента? Да с чего ж? Пахал сам, сеял сам, растил и собирал опять-таки сам. В чем тут его заслуга? Как так? жестко, а вы подумайте. А, ну если подумать, то насчет свиней не отрицаю. Тут всяко могло плыть. Знаете, сейчас в связи с коронавирусом начало ходить очень много ну, всяких анекдотов, потому что Оптимизм должен быть, вот. и то, что в Испании раскупили абсолютно всю туалетную бумагу. Вот хотелось бы спросить, знаете ли вы, как производится бумага, как производится именно туалетная бумага? Значит, туалетная бумага – это очень производство туалетной бумаги – это очень сложный процесс. Прежде всего начинается с собирания макулатуры, со сбора макулатуры. Значит, я вам хочу рассказать производство туалетной бумаги из макулатуры. На нашем рынке Украины эта туалетная бумага имеет большой спрос, поэтому именно из макулатуры. И большинство э, производителей занимаются именно производством туалетной бумаги из макулатуры. Макулатурная макулатура прежде всего э, проходит сбор. Ее собирают, сортируют э, в, на пунктах, э, сортируют по маркам. Есть 12 марок макулатуры в зависимости от сорности макулатуры к такой, э, к такой марке ее и э, ее я определяю такой маркой. Собрали макулатуру, расписали по маркам. МС1, МС2 и так далее до МС12. МС1, MS1, МС2 – это самая чистая макулатура. Это макулатура из белых листиков. То есть МС1 вот – это вот такая вот беленькая бумага. Вот книга журнальная – это уже идет МС5. Та, которая из ящика макулатура, это макулатура, которая имеет жесткие волокна, это уже будет макулатура МС6. Вот. Собрали макулатуру, спрессовали ее в большие кипы, каждая экипа от 200 до 500 килограмм, и дальше макулатура поступает на завод. На заводе она проходит уже входной контроль самого завода. Лаборатория проводит входной контроль, проверяет влажность, зольность и точно также сорность и определяет какая-то марка макулатуры. Затем макулатура поступает транспортером в гидроразбиватель, где происходит разбивка макулатуры на макулатурную массу при помощи воды и Ротора гидроразбивателя. И вот превратилась уже такая кашица, макулатурная масса, которую теперь надо разбавить водой для того, чтобы хорошо очистить, потому что в макулатуре очень много сора песка, глины. добавляют Скажем так, добавляют каулин для того, чтобы мы могли на нем, на нем спокойно писать, чтобы этот листик писал если не добавишь каулина значит ручкой писать не сможешь она будет скользить разбавили дальше макулатурную массу и она поступает на очистку очистки есть несколько ступеней грубая очистка, та которая забирает крупные пицки крупные камни потом опять разбавляется макулатурная масса дальше Вихревыми очистителями при помощи, при помощи центробежной силы забираются всякие мелкие частицы, в том числе и глина. И далее макулатурная масса опять пошла на очистку. Вот где уже забива, забирается глина, краски, все какие добавили туда, лаки для глянцевания бумаги, для того, чтобы она была красивая. И после этого уже макулатурная масса поступает насосами, подается еще на так называемый узлоловитель. такое оборудование, которое уже забирает те узелки, которые есть в пучках э, самих волокон. Вот, хорошо разбавим, уже макулатурная масса, она становится такая, жидкая жидкое, как молоко, она поступает в напорный ящик бумагоделательной машины. В напорной ящике при э, высоком давлении э, макулатурная масса разбавленная выпускается на сетку бумагоделательной машины. Э, сетка бумагоделательной машины, я вам сейчас даже покажу, какие, какие они есть. Значит... Сетки бумагоделательной машины, это как сито. Вот когда мы просеиваем муку, вот сито, вот наподобие такой, так, такое сито на бумагоделательной машине. И э, на эту сетку водичка, водичка, уже назовем ее почти водичка. Значит, здесь уже будет не, это уже будет не масса, а водичка. Значит, эта водичка поступает... На сетку, поступила на сетку под давлением, распределяется при помощи тряски и э, сетка, сетка дальше пошла, э, пошла дальше в сушильную часть. А вода под сетки и ушла дальше в оборотный процесс, то есть назад на гидроразбиватель, назад на разбавление массы. Вот полотно, которое уже сформировалось на сеточном столе. То есть сеточный стол служит для того, чтобы на нем формировалось э, бумажное полотно. Полотно, которое сформировалось на сеточном столе, идет дальше на большой барабан сушильный, вот, где происходит форсированная сушка. Сушильный барабан имеет высокую температуру, там температура идет под 140 градусов и за счет того, что вот бумага вскипает как, как утюгом, когда мы проводим по, по водичке, она вскипает. Здесь точно так же вскипела вода, вода быстро испарилась, а бумага стала вот такая мягкая, какая есть на самом деле туалетная бумага. Далее после сушильного цилиндра бумага наматывается в накате в большие рулоны. рулоны эти имеют длину более двух метров, 2 3 четыреста, и диаметром в основном под 1200 миллиметров, то есть где-то под полтора метра. Затем вот эти вот большие рулоны идут уже на перематывающие станки. Идет поперечная порезка и режется на вот такие маленькие рулончики туалетной бумаги. А дальше, в зависимости, а дальше в зависимости от того, какие, какое есть потребление и какой рулончик хочет заказчик. Либо он хочет на такой гильзочке и маленький, либо он хочет на большой гильзочке и большой рулончик. Вот такой вот. Вот. Тоже все зависит от спроса. Его сделают теснение и сделают. С бумагоделательной машины выходит бумага вот такая вот. вот видите, на просвет какая она. Вот такая. А, э, на, а на самом оборудовании ее можно сделать стеснением. То есть можно ее сделать вот такой. Вот, прижать валиками. Прижимаем валиками, и она, у нас получается, и она у нас получается вот такая. Она, значит, та бумага, которая прижата валиками, она более мягкая. Что самое главное ценится в туалетной бумаге? В туалетной бумаге все европейские стандарты ценят самое главное. это Она должна быть чистая. В туалетной бумаге внутри не должно быть никаких бактерий, стафилококкок и так далее. Вот. И туалетная бумага, она должна быть мягкой. мягкой. Потому что это средство, скажем, необходимости. Это должно быть, она и называется, санитарная генемическая бумага. мой канал задавайте вопросы в комментариях предлагайте какие-то новые темы чтобы мы могли с вами обсудить могу на следующей передаче вам рассказать о производстве целлюлозной бумаги спасибо большое за внимание всем пока пока подписывайтесь на мой канал